Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я задумал приготовить чикен-бургер. Но не стандартный, а реально вкусный бургер. Дело в том, что котлету для такого бургера обычно делают из куриной грудки. Ну, кто-то по-взрослому нарезает ее пластинками, потом отбивает из таких ломтиков, собирает э, котлету, а кто-то не заморачивается и делает из куриной грудки фарш. Но согласитесь, красное мясо, то есть голени и бедрышки в курятине вкуснее, чем грудки. Вот на этом поле я решил сегодня поэкспериментировать э, на поле классных котлет для чекенбургера. Как делать булки для бургеров я вам уже показывал в отдельном ролике, поэтому, чтобы не повторяться, а булки готовить долго, я решил схалявить и купил готовые. Позорно, мои седины. Кроме того, понадобятся курица, салат, помидоры, сыр и бекон, панировочные сухари, мука и яйца. Ну и соусы тоже будут покупные. Извините, я самодельные соусы специально для бургеров, для барбекю показывал на канале. Поэтому, чтобы не повторяться, вот так. Поехали. Фарш из красного мяса надо приправить. Соль. Перец. И гранулированный чеснок. А теперь сборка котлет. Я для этого воспользуюсь прессом. Вот такая многослойная штука получается. А сейчас нужно готовые котлеты отправить в холодильник минут на 60, может даже на 2 часа. Дело в том, что при измельчении механическом некоторые клетки разрушаются, лопаются, и, соответственно, клеточная жидкость выходит наружу. В этом фарше содержится также и куриный жир. Этот жир с белком образует такую эмульсию. Так вот, когда мы все это механически перемешивали, а потом так вот спрессовали, нужно дать время, чтобы эта эмульсия стабилизировалась, чтобы форму э, приняла эта котлета. Это называется, по сути, осадка. То же самое, что в колбасном деле. Короче, вот эта вот выдержка в холодильнике в течение 60-120 минут позволяет котлетам принять хорошую плотную форму, и котлеты в результате при обжаривании не будут разваливаться. Сначала бекон поджарю, а чтобы он лучше жарился, добавлю оливковое масло. Масло сейчас пропитается ароматом копченого бекона, а потом, когда я на этом масле буду котлеты обжаривать, они в себе этот аромат впитают. Будет вот так вот. долгожданный момент пробы а, этот здоровенный идеальный да, я считаю, что это э, идеальный чикенбургер пробую это супер котлета потрясающе совершенно обалденная просто нет слов ни в каком Макдональдсе ни в каком другом э, бургеркинге в прочих тех самых вы такого не получите. Слушайте, используйте вот этот метод, когда в середину кладете фарш м -м, относительно крупнорубленный из бедрышек, из голеней, сверху и снизу кладете вот эти тоненькие полоски э, грудки. Это, это сказка, это мог Готовьте. Я буду дать за кадром. Спасибо за компанию. Всем пока!